Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и хочу предоставить вашему вниманию бои World of Tanks. Вы увидите в сегодняшнем выпуске баги, неадекватного парня и несколько катах. Это будет очень весело и интересно. Берите чайок печеньки, приятного просмотра. Вот видно, у кого все хорошо. Чисто на позитиве. Вот быть бы мне тоже таким в этой жизни. Здесь <смех> ему похер, просто похер. Зеро, давай, делай все красиво, в общем, тебе под цвет от этой части. Одного кромана ага. идти сразу вот сюда, да. вот тут стоишь вместе с кромом другим. Крома. <связь> <связь> У меня нет снарядов! Говнееще. Я, конечно, я могу там да? А ты знаешь, что ты долбо ⁇ Да, на B1? Это что такое... такое было? Это не спортивку кидайте, да даун какой-то. Я могу только одно объяснение этому найти Я хочу срать, типа, я вот, у меня болит живот, у меня идет давление на жопу. Ну почему ставить, наверное, Ну за что? Убить эту машину, карелла да, просто ебните его. Бля, не надо, вас скинет в бан, он не синий. Ой, а а, а что нам делать? Блять. Ну, надо, чтобы все скинулись по две плюшки в него. Ну, я угол. А мне в угол пожиматься? Я сгорел. Блять, третья плюшка я уйду вон, ну. Ну, навсегда. понимаешь, у нас типа. Да не, я вообще молимаем эту Пускай, пускай просто всех убьет. Значит, такой голубая? Сука, собаки, блять, конченые вещи, блять. А чё он не кажется? голубой? Я не пойму, уйдет. почему. Он, он так. Для за захочет? А чё? А чё он голубой не становится? Мы же это убрали или чё? Блядь. Я, блять, разработчиками, блять, играю, Нахуй, да, да ты, сын, <плёк> просто... Не стреляй, не я... стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй не стреляй, не стреляй. да, да, да, иди утопись, да, да, да, да, да, да, утопись, просто да, да, да, да, да, да, ты да, <плёк> Братан. Так, ебать, ну ты себя показал. Да нормальный потик, он подожди, он просто неудачник по жизни. Дай, дай ему расслабиться, спокойно, спокойно. Он так, он отомстил всем так. Все, красиво. Нормальный парень. Его просто все во дворе отпиздили, он, видишь, нас отпиздил вот отместку. Короче, я поздравляю, мы просили Павла, наверное, там, на пунктов 30. Да. Ну, никого это не идет. ЦПП уже не там, это не занимается. Да может И уже на все похуй, да. Ну да... Клан был донный. Слушай, а, а зачем ты его мотивируешь? Это кому приятно. Он сделал гадость и типа ему сказать типа что он говно. А так нормально. Не, я думаю, то что я сказал ему неприятно. Не знаю. Если б я там с какими-то эмоциями говорила, я так чётенько сказал ему что кто он. Ну и все. Это очень неприятно. Наверное, я, я не буду спорить. Нет. Просто объясните мне, пожалуйста, что вообще должно у тебя в голове происходить в жизни, чтобы заходить, вот, скачать игру, купить, ну, компьютеры тебе купили, скачать игру, зарегистрироваться, и чтобы заходить, делать, делать, делать такую хуйню, что вообще? Это просто неудачно по жизни бывает. Ну, типа, серьезно, Прямо вот говно. Ну, вот просто говно. По, по всем параметрам. Нет, нет, я согласен, что я не прав. Конечно, но там... Нет, типа там сапат, типа нет друзей в школе, все плохо. Там, я не знаю, может он ездит дома, ну, типа... Все... Возможно, да, он болен просто, но это психическое заболевание, да. Ну, согласен. Но я тоже, как бы, тоже с, с нормальным психическим заболеванием. Но я создаю те темы, которые бедные для человека, они присутствуют. Те, кто обзывает там мама отстоит есть... я считаю он заслужил я тоже не ну, ну в смысле ебать, тебя будет пиздить а ты типа ну блять братан я никого просто не бью я по жизни просто да не ну <соценно> бить это одно а, классная позиция у тебя ладно а, ну, ребят спасибо вам за бои имел в виду что можно оскорбить другими словами Блудца, нина, чко бледун, вагина, сука, ебланище, влагалище, пердун драчила. Пидор пизда, тус малафья, гомик мудила, пилот, команда. А ну с вагина путана пидвила, шалава хуела, машинка ел! Да! Раунд! Ну да. Ну, я думаю, с таким человеком, по-другому, ну, другие слова, я бы не нашел. Ну, то, что ты ему сказал, это ему похуй вообще. Не, братан, он не ответил, ему не похуй. Когда люди агрятся, вот когда ты кому-то пиздишь. Если ты обиженный, ты отвечаешь, что ты уже проиграл, как бы. Но если человек такой чувственный, всасывает это вся в хуйню, да, Агрик. Ну, все. Ну, короче, короче неважно. Не, ну, ну, не, не знаю. А если как-то кто-то говорил недавно, что он ездит дома там псих, а если ездит дома, то он и мать свою не знает. Не, кстати, вот эта тема очень хорошая, которую мы обсуждали: вот эти оскорбления. Люди, ну, ну, я согласен, люди разные бывают. Ну, мне кажется, знаешь что когда вот человек заходит и такую хуйню делают, для него самое хуевое будет это, когда ничего никто не скажет и ничего говорить не будет. Просто вот как Денис говорит, утопитесь и утопились. И у него никакого это эффекта не будет, что он что-то там сделал плохо для нас. Потому что, когда мы истеримся ему весело. но это если бы если бы истерил. Короче, а, одного крома вот сюда. Тычку сюда дайте одну. А у меня, а, господи, ну почему, почему он по мне кидает мой союзник опять? Ну что это такое? Это тот же чувак что ли? Под другим ником зашел? Знаете, да как я как взяла, я согласен. Да. Понятно. Слушай, кром кроме э, иди прыгни на эту, ну очень кашку. Okay. Okay. Просто там сейчас... или сейчас я просто свой заберет. то давайте его убьем. Подожди у меня 400 хп, можем его убить. Ладно, Денис, Денис, не бери больше без связи, нахуй. Он был со связью. В смысле? Так такого ёбичного голоса я не слышал, вроде Ну он просто играет с ним ну, типа, изменяй голос. Если ты не такой этот парень, то подпишись на канал дядюшки Розэ. Так, так, так, так вот это EBR прямо агрессивно прокати, ну, типа и не умри желательно. Вот тут можно выставляться, и тут вот битвах да. Все, Маусов. Первого работает 340. Запись, ребята, это запись, не слушайте его. Кидайте, кидайте, кидайте, кидайте. Еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще, еще. Кидаем, да. Эти парни далеко встали. Бл***ь, бесмысленная затея нахуй с этой стороны занимать гору. Лучше моя. Они сейчас на захват. Вы можете просто заткнуться и говорить просто по инфе? Спасибо всем большое. Больше ничего не хочу слышать. Абсолютно. Сейчас ночь, короче, темно. Очень. Народ, народ, Смотри, как они сейчас Это мой клан. Они знаешь, как сыграют? Честно да. говоря, почему вот да. у тебя инфаза позднована? 2-3-4. Остальные бежают... Мне, и... мне, честно говоря, насрать. Если вот, вот правда, открыто говорить, мне насрать. Мауса в поле забирайте, пока он катит. Маусы пазу базу <пушат>. Все пачки поехали домой. Все, все пачки домой. Все пачки домой. Просто все, все, все, все, все поехали домой. Да, я, я не понимаю. три чая техники поедет. Мне насрать. Поехали все домой, перепушим их. Мне без разницы, как вы играете, мне ровно абсолютно. Да, домой. Господи, что ты есть, а Ты Сейчас тут вот, э, бою говорил маусы, а у нас что есть? Э, в, в, в команде маусы есть? Нет. Да. О, ты а что не хули. видишь его? Только вот так. Объедь его вот так, ну типа аккуратно, и потом за запушите ту сторону. А ну короче, понятно. Не, есть маус, он смотрит. Ну, ты что не видишь? Все ну, ну. же братик, зачем, зачем ты ко мне, пожалуйста, скажи где я вижу мауса хоть это ну, не блин покажи мауса то есть он слепой между шуми. кранами Но... вы можете Знаете, заткнуться чё? вы меня дико бесит с реальностью это, это, это я кто-то еще 26 0 26 0 27 87 87 да и играет люди вы можете заткнуться все пачка собираетесь пачка собираетесь ищет что вкатывать они нас дождят да они нас не видят, потому что этих никто не кроет, кроет, да? Дуйте пачку. Ждем... Сейчас я попытаюсь объяснить, что вы. Увидели. Это бах со слиянием комнат. Когда две комнаты, вот, к примеру, наша комната и какой-либо команды не именно противоположной, сливаются в голосовом чате, и вы друг друга слышите. Это делает большой дискомфорт и непонимание происходящего. Товарищи с картошечной компанией, если вы это видите, примите, пожалуйста, меры. Еще, еще, еще. Фокус, ставься. все. Сурги потенциально целят, целят, целят, слышишь, у нас, у нас 300, пиздец. что-то, пиздит, да? помогите с СТшками. О, у вас все нормально. Блин, пикайте сверху агрессивнее. Они, они, они звот вверх. Пикайте а агрессивнее сверху, если у вас хп есть. Комбарда, помогите, помогите с СТ. Чиф, тысяча шесть, тысяча шесть, ты что, ты что? Хорошо, хорошо, хорошо. ХП есть, пикайте активно. Ануар, давай, братан, у тебя ты что чип, Таня, пикайте агрессивно, забирайте вверх, обратно Ты еще на них, летишь. 100 добирайте, 400, он в шотну. Давайте, танкую, блядь. Ануар, ты куда поехал, блядь? Вс ⁇ правильно, все правильно, правильно, 200, 200, 200, 200, 200. Заберу сам, окей. Внизу, внизу, выкачать, блядь. эту сторону сюда Я когда еще 5 секунд? Не падайте все вниз. 140, 140, 140, 895, 7. фокус, 895, ребят, чиф у тебя занят, 300, 300, тракториста, 300, 300, 300, 300, 300, 300 все отлично, пошел, 430, похуй, это 980, 430, потому что он ближе, 700, 700, <melters>, 700 похуй, да, молодец, ты, послушал, виртуал, я тебя обожаю, на тебя смотрел, прям, ты сейчас прям молодец, блять, послушался, нихуя себе, давай, добивай, о, я кончил, молодец, давай дальше. А, Танюш, мы же не надо... Танюш, Танюш... Не, они такие... Батя не так зажались в этот угол. Прям я не знаю. Он в поле А стоит. здесь забрать вы не можете, да? Жесть. Вот это Танюш сильно их напугало. Встрее зажались. Там боятся вообще... Бедняжечки. опасный маневр а видели видя а А я хотели на девчонку накинуть ах какие вдвоем на одну прикиньте живем вот это такие люди живут тут У меня просьба к игрокам не кидать с раскачки и не кидать сверту. Когда можно, ну, типа, наверочку пустить, ты все равно получаешь счет, потратить время, нормально с кинем, чтобы, ну и, и пробей наверочку. То, то эти раскачки, они меня просто бесят. Это, это на скеле. Тут Кто просто мешает? со всех сторон вы поджимаете убиваете, но ну, easy. Вот шлюха, смотри, что делал. На меня кинули расход, на меня одного, блядь. Мне не понравилось они шо ёбнутые? ну да и, ты видишь их с а, а, Он, она просто киндер хочет да? а, а, они ебнуты не, я докладываю все, они кончены на сколько процентов они ебнуты они кончены прям по крайам на 100% и вот опять ну еще на характере короче Ой, не, я уже не хочу на характере. Нико не на особенно... это сей. пиздец. Давай, ебать. Давай, ебать. Давай, Предлагаю Давай, ебать. Давай, ебать. Давай, подожди, подожди вот на тут ровно? дробина стоит раз, два Давай, Три, поехали, просто пошли, пошли, пошли, брик впереди все все значит, все пошли, пошли, фокус просто Фокус пошли нахуй Чифа, чифа, ребят, все, 1200 Пошла дальше, пошла жара, пошла сучка Пошла моя родимая, давай, блядина ПТшка я закрутил, все пошла 279, ошибаюсь Сюда тебе Ну, вкатуйте, помогайте, чем Сейчас, сейчас, я на пусты Вы чё? А, ну, себе Понравилось. О, Пушкин красава, конечно, чисто везде. брат за брата. не просто. Я просто что-то, я поэтому не еду, я машину сохраняю а, блядь, для откидки Блять, это просто. Мне понравилось. А -а -а. Бом -бом -бом. Да? Это хорошо. Красивая киндер сам заражен. Сам тебе и командовал на счет три СМС. Тема. Не, ну потом Пушкин подтянулся там что-то. Мне понравилась катка. Ага, блять, на автопилоте. Если это картоложец, то мы выше, чем 1650 поднимемся. Это, это, это край.